Здравствуйте, друзья! Я Некрасов Анатолий, писатель, психолог. Очень много занимаюсь вопросами семейных отношений. Меня еще называют мастером счастливой жизни. Действительно, многое удалось сделать на этом пути. Так вот, сейчас мы с вами рассмотрим э, где-то около 10 наиболее важных причин, которые разрушают любовь и семью. И вы можете, посмотрев это, отметить у себя, что у вас есть из перечисленного. И таким образом вы можете воспользоваться какими-то инструментами и решить эти вопросы, чтобы в вашей семье было счастье и радость, чтобы вы шли по радостной стороне жизни. Как мы уже договорились, мы начинаем с хвоста, то есть самых последних признаков вот тех отношений, которые разрушают семейные отношения. Как мы уже сказали, развитие – это первое. Снизу для многих может быть удивлением, что материальные проблемы – это вторая снизу причина. Никак далеко не первая, а их более десяти таких основных причин. Для многих материальные ценности являются главным в жизни. И они не представляют, как можно эту тему отодвигать на последнее место. Но, друзья мои, поверьте, мне специалисту семейных отношений имеющую огромный опыт практически и теоретический. Многие отношения и семьи разрушаются из эксплуатации друг друга. И это довольно часто явление. Многие даже не догадываются, что они просто потребляют. А здесь должна быть формула такая. Нужно отдавать друг другу больше, чем берешь. Для многих женщин, особенно женщин, это не особо свойственно. Они... Привыкли брать. Хотя много и мужчин, которые тоже живут на, по этому принципу. Брать, брать, брать. Альфонсы, например. Это вот как раз те герои, антигерои, которые разрушают семейные отношения, уничтожают любовь. Э, вот эта причина, на самом деле, становится все более и более актуальной. Потому что в потребительстве мир погряз. И чем дальше, тем он глубже заходит в это потребительство. Это тоже тема, которой можно заниматься, которую можно решать, решив которую можно улучшить отношения и довести отношения до высокого уровня, до счастливого уровня. Мы поднимаемся все выше и выше по критериям, которые уничтожают любовь, уничтожают семейные отношения. Следующая а, причина – это отсутствие понимания друг друга. Когда есть понимание, можно договориться, можно выяснить точки несоприкосновения и их убрать своевременно. Но вот отсутствие понимания друг друга, понимание того, что хочет другой, а исходить только из своих интересов, вот эта беда довольно распространенная. И здесь тоже реально можно убрать эти причины и, как видите, Шаг за шагом мы можем поднять уровень отношений, уровень любви, более высокое состояние. Вы сразу отмечаете, что у вас есть и чего нет. И то, что у вас есть, это можно убрать. С этим можно разобраться. Следующая причина – различные страхи. Как оказалось, страхов у людей очень много. Я уж не говорю страх смерти. но много таких страхов остаться без денег, страхов остаться без мужчины, страхов от того, что могут уйти из жизни родители. И это все накапливается, накапливается и создает то напряжение в личности, которое обязательно скажется на отношениях, обязательно будет убивать любовь. Это действительно так, поэтому все страхи нужно убирать своевременно. И для этого достаточно разных инструментов, чтобы страхи убрать полностью. Следующая ступенька – это отсутствие уважения друг к другу. На первый взгляд, вроде бы, что-то такое философское и так далее. На самом деле, это очень конкретная и очень важная составляющая отношений – уважать друг друга. Неуважение возникает по многим причинам. Он может идти еще с момента там, свадьбы, еще до свадьбы и так далее, в какие будет набираться какая-то проблема, и в конце концов, Мужчины, например, или женщины перестают быть уважаемыми. Этого надо опасаться, потому что уважение, как видите, уже вот на такой высокой ступеньке влияние на качество семьи, на качество отношений. И поэтому уважать друг друга, уважать хотя бы как существо божественное, хотя бы опереться на эту, на суть божественную в человеке, уважать как личность, человек, который пришел на землю решать свои задачи – Это Человек действительно божественен. Каждый человек в себе видеть и в другом видеть божественность. Вот тот путь, который позволяет убрать вот это вот неуважение. Как я уже сказал, уважение очень важный критерий в построении отношений. Многие просто недооценивают это. Поэтому уважение для меня и для других оно очень ценно. И я отсылаю вас к нашему предыдущему ролику, где об уважении говорится достаточно хорошо. Мы подошли к еще одному важному качеству, которое трактуется следующим образом. Неравенство мужчины и женщины. Вот это вот на первый взгляд мало заметное, но у кого-то это сильно заметно. Вообще во многих семьях все-таки это неравенство присутствует, и оно разъедает отношения. Что мужчина, что женщина. Если он чувствует себя или она неравным с партнером, то это рано или поздно обязательно разрушит отношения. Равенство мужчины и женщины в отношениях очень важно для построения гармоничных отношений. И это главная причина, которая позволяет убрать все. Мы подходим уже к вершине тех причин, которые разрушают семейные отношения убивают любовь это не свобода некоторые даже не понимают смысла что такое свобода и говорят что это свободно налево и направо на самом деле первое не свобода формируется в сознании очень много у людей разных заблуждений комплексов которые создают они свободу в мышлении не свободу в поведении в том числе и телесная несвобода. То есть человек не занимается своим телом, и его тело становится ограниченным. Тоже несвобода. Тоже сказывается на качестве семейных отношений. Вообще несвобода, она проявляется во всех сферах жизни. От близких отношений до отношений с детьми и так далее, и так далее. То есть это действительно очень важная составляющая качества семейных отношений. Вот мы подошли и к вершине списка всего того, что разрушает любовь, разрушает семейные отношения. Это ложь. Ложь самому себе, ложь другому. Ну, ложь к самому себе, чтобы вы понимали. Например, очень часто многие, многие мужчины лгут себе, что они мужчины. На самом деле они далеко не мужчины. Они, как правило, еще юноши, еще подростки. Они еще не состоялись как мужчины. Они еще не зрелые как мужчины, но зато из себя... Показывает некую такую значимость Так вот это вот ложь самому себе Ну, у женщин тоже достаточно много такой лжи Вот это вот разрушает семейные отношения, разрушает любовь Более всего, это главная причина, энергия лжи Она настолько сильна, что она разрушает не только семьи Она разрушает и общество, она разрушает и страны так что это действительно так. Я исследовал тему лжи очень глубоко. Я даже провел такой поток жизни вокруг земного шара, полностью посвященный устранению лжи на планете. То есть это был такой мощнейший круиз, полтора где-то месяца, в течение которого мы работали с энергией лжи на всех континентах. Чтобы у вас не создалось такое... Мрачное состояние, безвыходности какой-то. Поверьте, каждая причина устраняется, на каждую причину есть инструмент. И эти инструменты есть в большом количестве в моих книгах, в моих роликах, в моих тренингах, ретритах и так далее. Поэтому... Не опускайте руки. Если вы даже нашли у себя все 10 причин, разрушающих ваши отношения, вашу любовь, имейте в виду, даже в этом случае спокойно можно все исправить. Заглядывайте в мой аккаунт, смотрите видео, ставьте лайки, интересуйтесь, пересылайте другим, чтобы как можно больше людей решили вот эти важные задачи. Чем больше будет счастливых людей вокруг нас, тем более мы счастливы будем, каждый из нас будет более счастлив.